У Кадырова в Арабских Эмиратах заблокировали на счетах 350 миллионов долларов. Ну, а же, после... Ничего так, предложение, да, 350 миллионов долларов лучше забыть. Вот, вот люди живут. Сагид Паша и Кадыровы были друзьями много лет и, и потом поссорились. Паша, помог... Будьте осторожнее. Всегда очищайте свои YouTube, там, историю свою. Или лучше поставьте в настройках, чтобы вообще YouTube история не сохранялась. Салам алейкум, брат, для тебя и кто слышит важная инфа. У Кадырова в Арабских Эмиратах в декабре 2019 по запросу ФБР заблокировали на счетах 350 миллионов долларов, а после этого в Ливане перехватили еще 250 миллионов. Кадыров был в панике и не поехал на послание ВВП. Сейчас сидит в ТВ с опухшим лицом и мешками под глазами. Если эта новость и правда, ну, про поводу Ливана мы знаем, что правда, насчет арестованного счета в 350 миллионов этого я не слышал. Если это правда, мы просто в восторге от этой новости. Я, я очень благодарен тому тому человеку ФБР, кто вот подписал этот, этот указ или как там, я не знаю, что это, предписание. Я ему очень благодарен. Я бы даже с удовольствием эти 350 миллионов долларов и вот ему бы отдал. Я тоже слышал про заблокированные деньги в Дабском банке и что Кадыров летал на разборке к местным властям, на что они сказали, что лучше ему забыть про них. По всей видимости, команда ментов из РУС... Поэтому и заняло четвертое место позавчера в Эмиратах. Мартынов получил пинка под свой альфовский... Аль, под свой альфонский, говорит ЗАД. Ну же, Ничего так, предложение, да? 350 миллионов долларов лучше забыть. Вот, вот люди живут. Забудьте 350 миллионов долларов. Круто. Интернет зло. Зубы заговаривать не удалось. 350 лям потерян. Я... Я очень на это надеюсь. Буду рад, если Кадыров потеряет эти деньги. Машала, это будет такая хорошая новость для нас. Вот бы хоть часть этих денег вернуть в республику, да? Куда в республику? Кадырову, что ли, обратно вернуть? Нет. Нет, я, я предпочту, чтобы они ушли в ФБР, чем они вернутся к Кадырову. Благо бабки имеются. Читал в одном из телеграм-каналов список чиновников России с иностранным гражданством и... Видом на жительство. Так вот, Рамзик был в списке, у него виза ОАЭ, которая дается только если у тебя бизнес в ОАЭ в Эмиратах. Недвижимость или, недвижимость или ты студент? В Дубае, говорят, у него вилла на Пальмовом острове. Да, у него там... Но он снимает там виллу на Пальмовом острове. Я, я даже видел это, это место. Ну, я, этот комплекс я у него вилла на Пальме. В 2015 году я был в Дубае Катался по этому острову. Насколько я знаю, он его арендует круглогодично. По-моему, потому что покупать там, по-моему, нельзя виллы. Но это не исключено, конечно, что у него там будет и квартиры, и недвижимость, конечно, у него там будет. Но я имею в виду, именно это вилла, скорее всего, арендуется. А ух, салам <реклама> алейкум. Потому что про смерть Мансура Старого. Он критиковал Сайгит Пашу, мэра Хасавюрта, который в 1999 году заблокировал трассу Масхадова, когда он ехал на переговоры к Путину через Махачкалу и переговоры сорвались. Благодаря Сайгит Паше началась вторая война и погибли сотни тысяч чеченцев. Продолжение дальше. Сайгид Паша и Кадыровы были друзьями много лет и потом поссорились. Сайгид Паша помог Кадыровым, так же, как и Ямадаев. И после этого они стали врагами. А еще Кадырова взорвал э, чеченец из Ауховского района, из села Чапаевка. Аух – это кость в горле Кадырова и сердце Чечении. Каждый раз, когда смотрю твой эфир, представляю, как в это же время этот же эфир смотрит грустный ислам Кадыров и думает, «Ну вот, и зачем я его на дороге тогда остановил?» Он скорее думает, зачем я его отпустил, наверное, вот о чем он жалеет, действительно. Дин Чичан, бисмилля, баракаллаху фиг, дин Чичан, чизакаллаху хайран. Кстати, хотел вам еще сделать одно напоминание. Сколько я даже делал отдельный ролик на эту тему, но, к сожалению, я вижу, что, что постоянно нужно об этом напоминать. Это, мой, это фейки на мой телеграм-канал. Я вчера разговаривал с человеком, кто Фики, он сделал мне напоминание на эту тему. Я, к сожалению, продолжаю получать информацию о том, что люди попадаются на эти уловки. Очень много молодежи в республике забирают, и это даже уже называется по делу Тумсо. Вы представляете, они, они уже дали даже название таким вот людям. Привозят людей. Сажают, и у них есть отдельная вот группа, отдельный подвал, там отдельный, отдельная камера. Это те, кого привезли по делу Тумсо. Что значит дело Тумсо? Это значит, что он на меня подписан, он где-то меня лайкает, он где-то меня комментирует позитивно. Он э, отправляет мне какие-то сообщения или файлы и так далее. И вычисляют они это благодаря вот этим вот фейковым э, страницам в Телеграме в том числе. Конечно же, это и история просмотров в браузере там, и, и так далее. Эти все моменты тоже присутствуют. Но самое обидное, это когда наши а, ребята попадаются вот на этот фейк. Но обращайте на это внимание, смотрите на это. Имейте в виду, что у меня сегодня уже свыше 18 тысяч подписчиков на моем канале в Телеграме. Это как бы самый, самое первое, на что вы должны обратить внимание. Если вы зашли на канал в Телеграме Абу Судам Шишани, и у него всего лишь там тысяча там, или меньше, или чуть больше подписчиков, это уже понятно, что что-то здесь не так. Обратите на это внимание. Ладно, вы там не заметите лишнюю букву, что-то там, они же, они же как сделали? Они сделали этот канал Абус Аддам Шишани с двумя М. И да, вы можете не обратить на это внимание с первого раза. Там точно такая же Ава, как у меня, все то же самое. Он полностью копирует все то, что я... Все те публикации, которые я делаю. Поэтому на это вы можете не обратить внимания. Но на подписчиков обращайте внимание. Если там мало подписчиков, это первое, на что вы должны обратить внимание. Это подозрительно. Далее уже с этого канала переходят на бот обратной связи. Это уже его бот обратной связи. Скидывают ему какую-то информацию. Тот значит отвечает типа это я. Скидывает какую-то ссылку. Мол, перейди на эту ссылку, там чтобы я что-то мог, что-то такое он там пишет. Переходят на эту ссылку и скидывают свои геоданные, по сути, где они находятся. Свои нам номера телефонов и так далее. Да имейте в виду, я вам никаких ссылок никогда скидывать не буду. Если вы, даже если я вам отвечу на какое-то ваше сообщение, это не будет ссылка, по которой вы должны перейти. Ну, не, не считая тех случаев, когда мне пишут, например, что ты не мог бы скинуть ссылку на свой канал, там, действительно, я скидываю ссылку на свой канал, к примеру, это, это вот исключительные случаи, когда я скидываю ссылки, но опять-таки это бывает телеграмовская просто ссылка с собачкой, а не ссылка на какой-то непонятный ресурс. Будьте осторожнее, всегда очищайте свои YouTube, там, историю свою, или лучше поставьте в настройках, чтобы вообще YouTube история не сохранялась. Или, я не знаю, если вы смотрите, то пишите там какие-нибудь негативные комментарии, мой адрес, чтобы в случае чего вы могли сказать, да, я ненавижу его, вот, я, видите, ему писал там. Что-то такое как-то придумывайте, обращайте на это внимание, я еще раз убедительного вас всех прошу, я теперь чаще, наверное, буду об этом напоминать. У меня на моем канале есть отдельный ролик на эту тему про фейковые, про эти фейковые каналы, смотрите его, будьте бдительны. Не попадайтесь по делу Тумсо, я вас очень прошу. Вчера я, мне просто рассказывали да, все то, что там делают, как они издеваются, как они пытают. Просто очень жалко, что по сути ни на чем из-за своей же какой-то а, невнимательности вы попадаетесь. Будьте внимательны. По подписчикам небезопасно определять твой канал или нет, могут э, в один накрутить сколько же подписчиков как у тебя, пусть переходят по ссылке в описании твоего видео. Но это в целом понятно, что можно сделать все что угодно, но пока ничего не, не сделано и там мало подписчиков. И это как бы первое, на что сразу же можно обратить внимание, чтобы хотя бы усомниться, что-то здесь не так. А так просто у многих не работает ссылка, допустим, у жителей России ссылка не работает, они не могут по ссылке переходить. «Делай как Дима Камикадзе, под каждым роликом размещает ссылки и текст про своих фейков и важные темы, еще и первым комментарием, прикрепленным под своим же видео. У тебя же есть модеры, пусть напоминают тебе про такие вещи, такси пилот.